Это их гитхаб, все, что они писали, как они документировали, мы все это оценивали. Конечно, также мы оценивали их участие на хакатонах, на конференциях, их выступления. Прекрасные ребята, все очень разносторонние. У каждого есть достижения, чем им можно гордиться. Я планирую использовать Telektel, чтобы выкладывать туда свои пять проектов. Ну а развиваться буду как бы энд разработчик до конца текущего семестра студенты ежемесячно будут получать выплаты в размере 15 тысяч рублей. По словам представителей компании Selectel, победители смогут принять участие в следующем конкурсе, чтобы сохранить стипендию до конца года. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз.